В целом, э, русские не хотят воевать. Поддержка вот этого агрессивного курса, военного курса, она носит э, декларативный характер. Это на словах. И точно так же, как и участие было в четырнадцатом-пятнадцатом году на Донбассе. Никакой готовности туда ехать и воевать там не было ни у кого. Это при очень высоком уровне одобрения и поддержки действий Путина. Надо все-таки принимать э, во внимание вот это принципиальные мысли как э, особенность нашей политической культуры, демонстрации лояльности власти как условие собственного э, выживания, существования, безопасности существования. Дескать, я буду поддакивать власти, а жить своей жизнью. Это вот возможность сохранить себя. Не высовывайся и здоровее будешь. Это вот старый, старый тезис, который сохранился в советских времен. Теперь, что касается вот, собственно, разговоров солдат с матерями: Кто идет в армию? кто участвует в армии. Если вы заметили, то это солдаты избранные, набранные из провинции. Дальний Восток, Тува, там. Чаще всего. Это очень бедные, очень депрессивные группы населения, для которых армия представляет собой возможность некоторого социального подъема. Это абсолютно деклассированная, дезориентированная часть населения, чрезвычайно бедная, в очень сильной степени зараженная действительно лагерной моралью. Именно поэтому, когда они попадают на Украину, начинаются грабежи, насилие, мародерство и прочее, причем открытые. И что они тащат? Утюги. Посудомоечные машины, стиральные машины, телевизоры, компьютеры и так далее. И им в голову приходит э, прятать это. Э, соответственно, и матери, э, вот то, что я видел из перехватов, говорят, привези мне то-то, то-то, то-то. Это Почти заказ. Э, очень низкая ценность жизни. От, низкая ценность человеческой жизни и, соответственно, отсутствие уважения к себе. Это цинизм, как условие выживания в этой среде. То, что нас поражает, прежде всего, это ну, дикость и варварство, конечно, но это именно так, такие отношения в семье.